Я дал каждому подписчику свою платформу, Получилось! на которых они будут строить постройки, но их время будет ограничено. Например, прямо сейчас они будут строить постройку за одну минуту, потом за 5 и потом за 10 минут. Также у нас есть судья, который будет все оценивать. А оценивать мы будем э, крутость, прочность, механизированность и красоту. Правда, я сомневаюсь, что первое со существует, ну ладно. Ну ух, как думаешь, что будет в этом раунде на первом месте? Я даже не знаю. Я вижу одну машину, вторую машину и что-то непонятное. А гусь вообще стоит на месте, ничего не делает. Я думаю, гусь не победит. блок. Да, поставь блок. Время вышло, и это значит, что мы сейчас будем смотреть постройки. О, это, это что-то... Это похоже на читы, надо его забанить. Стоять! Я думаю, замеханизировано. Надо 10 Я 9 поставлю. Ладно, Давай. тут ничего красивого я совсем не вижу. Давай поставим Твой по математике. И... Крутость. Нет, он реально крутой, когда бегает так быстро. Восьмерку. Да, согласен нет, получил много? 19 очков из 30 получил понятно ай, вы что делаете? так, раз эта машина сама так хочет, тогда идем сюда кому красоту И. так, ну раз он военный, давайте проверим его на прочность так, от миниганов он вроде бы живой остался думаю, за прочность можно поставить 8 -очку. насколько эта постройка крутая? втерку думаю. можно да. 20 очков Минди, тебя опять обогнали, как в прошлом видео прям. <проб> <проб> Мне кажется, это спецназовский щит. Да, да, вот, поднимаешься, можешь так пистолет достать. О, <проб> это вообще... Ну, 10, <проб> наверное. <проб> да, За минуту такой механизм построить, это вообще. Так, ну теперь щит. Для чего он используется? Для защиты, поэтому проверим его на прочность. Огонь! А первый выстрел и щит повален. Опа. Так, ну щит-то выжил. Да, давай. Так, первое попадание выжило. Выжила, а пули кончились. Так, ой, ну ладно, два, так. так. Ой, зачем Опа, я третий о. выстрел сделал? Я ставлю за красоту. А за прочность я ставлю... Чёртку, 25 очков. Все время постройки все больше и больше набирают. Идемте к гусю все. Что это такое густи построил? Черный куб? Нет, это не куб, во-первых. Квадрат. Квадрат Малевича. Ай, вот это меня вот так нормально вылетело. Мне это не понравилось. Ой-ой-ой. Повердик, мы снижаем 5 баллов. А, понятно. Ну, механизм, это сразу. Но... За прочность сколько? Я думаю, тоже 0. Потому что эта картина маслом писаная. Вы не понимаете. Прекрасная отговорка. Картина, которая маслом описана. И описана, описана. Господи. Это пятерка. Круто. 2. Так, убираем 5 из суммы за то, что ты обидел Сузю. Ты на самом самом последнем месте. У тебя только 2 очка. Я... Я я так... Я так, осталась это... одна постройка, вот это. Значит, если кабле... кабриолет меня. Ой, <laughs> поехали! О, работает, <laughs> странный. Что с ухом? Я живой. Давайте его это проверим на прочность. О, давай. Это моя любимая часть видео. Выстрел номер один. Номер два. Так, четыре выстрела да. и смотрите, незначительные повреждения. Как я себя? думаю, девятку а, можно. Я, да. А за красоту? Не очень. Да, некрасиво, не, не стильно. Пять, думаю, можно. Да, 5. А за механизацию? Ну, прям карусель жесткая. Девять. Двадцать три очка. На втором месте это постройка. Кабриолет твой трехколесный. Я выиграл Да, Агуша, ты выиграл А я даже не думал, что Агуша выиграет Ты на меня не надеялся Нет, я не надеялся, но ты выиграл Все это скрепление в мою сторону Не обижайся, Агуша Первое место на меня обиженов И последнее тоже обижено Все постройки за минуту были рассмотрены Короче, видео закончено, всем пока В смысле? Я тебя тут доверился тебе Переходим ко второму раунду, в котором участники будут строить постройки за 5 минут. И я включаю таймер, и они начинают строить. Время вышло. Это карусель. Давайте-ка покатаемся, мне нравится. пусть Вы умниши голову забинано. Так, давайте это оценивать. Защита. А, защита. Да, стрелять по каруселькам это, конечно, жестко. Всё. Короче, <свят> выжил. Та прочность, то, что оно восстанавливается, это вот прям лайк. крутость, и. за красоту. Короче, бывают синие или желтые. Желтая. О, желтая, вот теперь можно действовать. О. О, я не могу выйти из нее. Это не машина, это ловушка. Проверим Финэ. на прочность. Раз бронемашина, то надо стрелять. О, реально непробиваемая, смотрите. Давайте еще чуть Еще чуть-чуть. Ну я думаю, это конец. Твоя машина так не думает. Это 5 выстрелов было. О! Это Ой. не нормально, квадратный хлеб, черный. Квадратный черный хлеб. Это круто звучит. 2 двой. Мне кажется, Лагуша опять самая крутая построит. Вау, монстр трак. Мини. Ой. Ой. Ой. Моя оценка. Подожди, подожди. А, Надо оценивать. Ну, не он он. Стой, стой. Стой. Вот я давал шанс Один, таким крутым постройкам. Когда они не успевали, я им чуть-чуть времени давал. Ну. Ладно, я дам тебе 10 минут, только поскорее достраивай. Пират, ну давай им 5 минут еще только. Я это и так вырежу. Задвигаю, задвигаю колеса и оживляю ее полностью. Так. Так. Оно Дай, едет, рулит, и все это на радиоуправлении. Ой, ой, я, я не, чай, не чай, чай. Ой, ой. Механиз, механиз... механизированность. Здесь по красоте. А, 9. Прочность! Давайте прочность, прочность. Ух, знаешь, такие вездеходы на огромных колесах, которые умеют плавать. Да, наверное. А, давайте не будем так жестко его расстреливать, потому что знаете, какая милая машинка? Да. Этому я ставлю двадцать девять. Подожди, у меня претензия. Почему они хотят расстреливать так сильно, когда мою карусель расстреляли вместе? Это Нет, я не согласен с тем, что это доделали, но были еще пять. Слушай, мне... Ой, сейчас это будет печенье. все любят тыкнуть так вот. Так, теперь будет финальный раунд. Я думаю, никто не хочет отдать победу Агушу, да? Нет, Агушам. Хочу отдать победу Гусю. Понятно. Тогда Это давайте сейчас вы будете строить за 10 минут что-то на, по-настоящему крутое. Все, короче, время уже пошло. Гусь! Гусь захватывает Минти. Почему? Главное успеть. Он тазика еще захватил своими доминошками. Хочется больше конечно. Мне тоже. Мне тоже. Время Вы вышло. Первое, это будет самолет. Погнали. Он летает. Конечно. Геймс, короче, я буду э, летать по самолете. Это, ну, знаете, погнали. А почему? Скажу, какие были ощущения. Дай мне Тут... парулить, нет. Да, я все Какой понял. Такой, я такой. опять, типа, все порчу. У меня теперь, ну, опять все. А где памперс? Паперс. Тут просто, просто ленивая задница. Воу, вот этот я... самолет летает. А, по красоте. А, а, по... Эту. Крутости. 10. 10. 10. Это 10. фейк, 10. это 10. что за самолет не летучий? Если сейчас не полетит, то все. Понятно, крутая идея. Я специально мимо стрельнул, потому что ты хорош. Спасибо. Так самолет летает или не летает? Летает сейчас. А, он взлетает, он действительно <связан> летает. <связан> а, плюс 9 а, и плюс... За меня уже очки подсчитают. Сколько набрал? А, он... А, итого нам... Смотрим, а, 8, а, плюс 9 а, и плюс 2. 19 очков, да получается. 19. Так, едем дальше. Это что, просто кресло? Это не может, конечно. Это летающее кресло? Это, это унитаз? Это кресло предназначено для полетов. У меня есть все функции унитаза, обеспечивание еды, полета. Также есть смена фантерских. Да. И смена туалета, если будет... Короче, это, это полезная штука, вот да? Уже а... за меня катаются. Ну и унитаз 3000 и полетел в космос. Да. Я до свидания. Забаррикадировали. Построй, заслуживай. 30 баллов. Да, а Гуша у не усовершенствовал свой прошлый успех. И опять что-то отвалилось. Ну ладно, неважно. Это та же самая машина, что и в прошлый раз. Она просто побольше. Либо судья, либо ух пусть сели, наверное. Гусь, опередить. Гусь! Я не хочу. меня пожилого человека заставляете устать с машины? Ладно, Гусь, идем. У меня к тебе подарок. Все, да гусь, кайфуй, короче, здесь. У меня, кстати, есть корона, и я типа король. Вот мы справим. Это, в общем, справим. Три ты красота. Ты офигел. Нет, ну серьезно, но с того момента ничего не изменилось. Тоже От... три. Огонь, ты первый стреляем. Миниганы не пробил Так, теперь Нет, я. 4 no. ну, не no. особо. Четыре выстрела, пятый выстрелил no. и ничего не изменилось. Э, так э. ты не попал два раза. Я четыре раза не попал. Ладно, стреляем. Ой, прости, агушу я не хотел. 10 очков Агуша получил. скажи. Ух, но ничего не изменилось только. Ставлю ему ноль! Так, давайте не будем спорить и пойдемте смотреть доминошки. Доминошки гуся захватили, весь мир. И смотрите, как они красиво все разлегаются, распадаются, не знаю. Ну, короче, сейчас они будут пересекаться, смотрите. И бах! О, даже взорвалась, когда я их попнул. О, давайте домино вот это сломаем. Я? я за. Вау. Эпик! Это самый крутой антистресс во время того, когда все спорят, и я ничего не могу с этим поделать. Это тоже? 30 помню, а. Гуся и Минди, а у обоих 30. У нас, значит, ничья. Я, я придумал, как разделить первое место и второе. Включайте ПВП и берите оружие. Так, давайте. Гусь против Минди. Начинается битва. Ой. Гуся держал победу и занял первое место Судья продажный. Предлагаю аннулировать судьи. Куда? Сидья Я на судей Да, давай, я то, туда прыгну а, Где мы? Ой.